Огурцы – популярная культура, которая интересуется круглый год, потребляя ее в свежем, маринованном и соленом виде. Из-за вкуса и сочности они постоянно являются объектом интереса вредителей. Они прогрызают дырки в листьях, и сушают соки из стеблей и листьев, повреждают рассаду и селятся в зародышах семян огурца. Давайте познакомимся с самыми популярными вредителями и способами борьбы с ними. Паутинный клещ больше всего активен в сухой и теплой среде, чаще всего проявляет себя в плохо проветриваемых теплицах при жаркой погоде, и мага и личинки клеща высасывают сок из нижней части листьев огурца. В результате этого, лист светлеет, увядает и высыхает. Признак большого количества вредителей, на листьях растений появляется тонкая паутинка. Клещи заражают огурцы грибком, который вызывает серую гниль. Если не принять меры вовремя, можно потерять 50-60% урожая, так как клещ размножается очень быстро. В первую очередь, для предупреждения прихода паутинного клеща в теплицу, необходимо своевременно проводить проветривание растений в теплице, и не допускать снижения нормальной влажности воздуха, в солнечные дни 85-90%, а в пасмурные 75-85%. Весной нужно заняться прополкой сорняков, так как на них могут зимовать вредители. Во время вегетации в сухую жаркую погоду рекомендуется обильно опрыскивать растения водой для повышения влажности в парнике. Против паутинных клещей советуем применять такие биопрепараты. Рекомендуем, такие химические инсектициды для борьбы с клещом. небольшая бабочка наносит вред огурцам как в открытом, так и в закрытом грунте. Она откладывает яйца на обратной стороне листка. Белокрылка опасна для растений на всех стадиях роста. Высасывая сок из листьев, она приводит к их пожелтению, и сушению, и опадению. Белокрылка сеется целыми колониями и очень быстро размножается, становясь целым бедствием. Теплица за один сезон развивается от 10 до 15 поколений белокрылки профилактические меры против появления белокрылки, дезинфекция почвы в теплице, вымораживание грунта в укрытии в зимний период, регулярное удаление сорняков с участка, уничтожение растительных остатков, высадка рядом с огурцами растений, которые отпугивают белокрылку, табак, мята, бархатцы и тому подобное. Также рекомендуется использование сетки на дверях, окнах и липкие ленты или самодельные ловушки. Биологические препараты, которыми можно обработать огурцы от белокрылки а также, химические инсектициды против белокрылки. Тля, это мелкая вредоносная насекомая, размером 1,5-2 мм, темно-зеленой или черной окраски. Тля на огурцах селится целыми колониями и очень быстро размножается. Она сосет соки из растений, и по этой причине их листья деформируются, цветки отпадают, куст слабеет и перестает плодоносить. Насекомое является носильщиком вирусных заболеваний и оставляет после себя липкий налет, на котором потом развиваются грибки. Взрослые насекомые зимуют на растительных остатках культуры и сорных растений. Поэтому нужно своевременно проводить прополку участка и убирать сорняки. Предотвратить появление тли на огурцах можно путем обсаживания посадок пряными растениями с сильным ароматом – базилик, кориандр, мелиса, мята, укроп, бархатцы. Также эти травы способны притягивать к себе врагов тли, вожьих коровок. Биопрепараты – эффективные против этого вредителя. и химические инсектициды, которые рекомендуется использовать против клей. Табачный трипс. Опасный вредитель, который способен быстро плодиться на посевах огурца. Это насекомое высасывает сок из ткани растения, в результате чего, на нижней стороне листьев появляются желтые пятна с острыми углами. После этого поврежденный лист начинает искривляться, и засыхать, из-за этого у растения ухудшается процесс фотосинтеза, останавливается развитие и снижается общий урожай. С вредителем трудно бороться, из-за того, что он быстро размножается и на одном растении могут быть одновременно разные стадии развития насекомого. Профилактические меры против появления трипсов включают в себя осеннее перекапывание почвы, прополку между рядами, удаление сорняков и растительных остатков, проветривание теплицы и своевременные поливы культуры. Против трипса эффективно клеевые ловушки, но только не желтого цвета, как для тли, а синей окраски. Против трипса можно применять инсектициды, которые используют против тли. Но при их использовании нужно учитывать, что вредитель хорошо вырабатывает резистентность и препараты нужно постоянно чередовать. Если утром на рассаде вы обнаружили погрызенные листочки, скорее всего ночью к вам приползали слизни или улитки. Они оставляют отверстия на плодах и следы своей липкой серебристой жидкости. Для сбора слизней можно соорудить различные приманки из пива, варенья, сахарного сиропа, капустных листьев или просто влажных досок. Вредители сползутся на утро в выложенные приманки, и днем вы сможете их уничтожить. Вокруг грядок с овощами нужно сделать такие себе преграды из яичной скорлупы, песка, древесной золы, еловых иголок и так далее, слизни не смогут их проползти. Эффективное средство известь, из-за которой слизни получат ожоги и погибнут. Также в продаже сейчас есть множество химических препаратов против этих вредителей, например, антислизен или слизнестоп. Медведка это крупный сверчок, который в своих размерах достигает 10 сантиметров, она живет под землей, проделывая в ней ходы, оставляя гнезда, но самое худшее, перегрызает корни растений, из-за нее опадает рассада огурца, может появиться как в теплицах, так и в открытом грунте. Медведка избегает мест, где растут бархатцы, она любит зимовать в навозной куче, Которую потом можно будет спалить или выморозить. Перед высадкой огурцов нужно будет обязательно пролить грунт смесью биоинсектицидов баверин и метарезин. Они долгий период будут защищать растения от насекомых. Из химических инсектицидов с медведкой отлично справляются регент и форс. Крестоцветная черная обложка это мелкий жук длиной до 3 мм, черного цвета с зеленым или синим отливом. Его лед начинается с середины весны, когда температура воздуха прогреется до 12-15 градусов вредит в стадии личинки, повреждая корни и листья огурцов. Они способны превратить листовую пластину в решето, которое в дальнейшем засыхает. Хорошая профилактика, удалять сорные растения с участка. Она больше наносит вреда именно молодым растениям огурца, то есть пока растения не окрепнут, их можно защитить с помощью накрытия пленкой или агроволокна. Черная бложка не любит резкие запахи и чтобы ее отпугнуть в междурядиях или вокруг огурца можно высадить сильно пахнущие растения, бархатцы, календулы, базилик, чеснок, кориандр или укроп. Для борьбы с блошкой применяют биопрепарат фитовир. Существует также много химических инсектицидов, которые помогут справиться с данной проблемой. Их вносят на листья во время лета насекомых. Мы с вами рассмотрели популярных насекомых, которые повреждают огурцы и как с ними бороться. Вопросы можете оставить в комментариях под видео, а также можете перейти в текстовую статью по ссылке под видео. Если что понравится наше видео, ставьте лайк и подпишитесь на канал.